Идет симпозиум всех воров мира. Встает вор из Франции и просит погасить свет на 30 секунд. Через 30 секунд с того же места, где он стоял, он говорит «Господин в белом смокинге, на противоположной от меня трибуне, возьмите свои золотые карманные часы». После чего встал американец, тоже попросил на 30 секунд погасить свет и отдал женщине ее ожерелье. После американца встал наш вор Яша Одессит и сказал «Свет тушить не надо! Жорик, раздайте всей уважаемой публике их носки!» Объявление в вечерней Одессе. Вчера вечером в порту загуляла и не вернулась домой сука рыжей масти с белой грудью по кличке Маня. Нашедшего просят передать ей, что если она сунется домой, муж ее пристрелит. Гражданская война. Красные и белые на позиции Через расположение белых Едет телега В телеге тетка в косынке Белые ее задержали Тетка просит пропустить ее в Одессу В расположение красных Там у нее дети Она везет им из деревни продукты Пропустили Телега въезжает в Одессу И подъезжает к штабу красных Из штаба красных Выходит фурманов Тетка снимает косынку Петька восхищенно кричит фурманов айда замаскировался я то что скромно говорит петька вы распрегите василия ивановича